Еще один вариант настойки на гранате. Таких настоек много, но это с небольшим секретом. И секрет именно в рецептуре. Она красива, душиста. и вкусно, так и просится жареное мясо в виде шашлычка или стейков, но очень пикантно с сукатами из имбиря, Очень оригинальное сочетание. Как делается? Смотрим. Who <laughs>